Привет, друзья, я сегодня в другом месте, сейчас я нахожусь в Гонконге и изучаю, что здесь происходит. Хочу немного ввести вас в курс того, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, я начну с последней новости, которая появилась вчера. Circle покупает Polonyx. У нас есть мнение и комментарии на этот счет. Мы поговорим о том, что Край Грайт получил судебные иски. очевидно, иск предъявлен на 10 миллиардов долларов. Также у нас есть новости о Биткоин Core. Они выпускают новую версию своего ПО с поддержкой Segwit. Итак, в сегодняшнем репортаже Майнинг Daily мы поговорим обо всех этих новостях, и это будет мое личное мнение, а не финансовые рекомендации. Если вам нравится это видео, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Давайте начнем с главной новости. Circle покупает Полоникс, и хоть сумма и не выглядит большой, они предложили 400 миллионов долларов. Circle поддерживается Goldman Sachs Baidu, и это очень сильная финансовая поддержка. Эти люди покупают криптобиржу. и Это показывает, какой большой интерес есть у финансовых институтов на крипторынке. Они покупают криптобиржу, которая уже работает на рынке определенное время. Однако проблема с Полоникс в том, что они уже некоторое время не размещали ничего нового. И это уже не самая современная биржа. Есть новые и гораздо лучшие биржи вроде Binance, которые выскакивают из ниоткуда. Что же все это означает? На эту территорию приходят компании с финансовой поддержкой Goldman Sachs, и это кардинально меняет всю игру. Раньше все биржи управлялись четырьмя или пятью людьми, и это было больше как развлечение. Сейчас, когда мы видим, что приходят более крупные игроки, это означает, что биржи по-прежнему будут централизованными. И это ключевой момент для понимания. Биржи будут оставаться централизованными, при этом, может быть, доверие к ним немного повысится, так как появится больше крупных компаний, стоящих за биржами. Однако все настоящие криптоинвесторы хотят видеть децентрализованные биржи. Это вдохновляет нас, так как позволяет нам полностью управлять своим капиталом. Еще одно, о чем я также вчера говорил, Goldman Sachs может много чего говорить. Раньше они заявляли, что криптовалюта это мошенничество, это ФАД и это все пройдет. Однако сейчас они покупают криптобиржу. Надо смотреть на то, что они делают, а не на то, что они говорят. Это самое важное.